Для того, чтобы у вас были бабки, нужно рубить капусту. Вот так. Вот как рубится капуста. Из этой нарубленной капусты 30% комиссии первого уровня вы получаете точно. И еще вы получаете минимум 5% с партнеров второго уровня. Я приглашаю вас в безумную партнерку.